Привет ребята, добро пожаловать на канал, это очередная моя ошибка, на которой я потерял опять большую кучу денег. Я хочу, чтобы вы посмотрели это видео до самого конца, это часть моя история в жизни, которая происходит прямо сейчас. Это сделка с огромнейшим убытком, как вы знаете, я уже потерял огромную сумму денег и... Да, я вроде отдохнул, да, вроде как восстановился, недавно ездил к своим родителям, немного э, побыл на родине, круто отдохнули, съездили в церковь, сходил с крестницей в церковь, то есть провели очень круто время. Я уже думал, ну максимально я восстановился, вчера даже привел торговую сессию, просто хорошие были сделки, замечательный результат, да, получилось заработать. У меня на балансе э, было 5000 долларов, я думал, буду спокойно торговать, со временем я просто так скажем, верну свои деньги. Я уже не старался, знаете, там как отбить деньги, потому что отбивать деньги это уже просто лудоманство, хотя я сейчас просто как обычный лудоман просто как голимый хомяк, я сейчас конечно хочу выговориться матами, но понимаю то, что меня смотрит адекватная аудитория и не хочу просто как-то осквернять свой канал, да, у меня сейчас такая история да, это неприятно сейчас видеть то, что вот такие вот убытки на этой сделке я уже потерял 300 долларов но поверьте, на этом все не остановилось я увидел хороший такой выстрел думаю, но рано или поздно будет откат зашел в сделку без должного анализа начал просто усреднять позицию думал, ну вот в этот раз уже точно повезет, думал, ну вот в этот раз ну вот точно, как бы все будет хорошо но хуй там плавал, вот серьезно ну, ну не повезло и в этот раз сколько бы я ни пробовал, знаете, я не хочу как-то жаловаться в этом видео, я могу вам сказать то, что у каждого человека свой путь, у меня вот такой вот путь, знаете, если там кто-то сделал 20 видеороликов и его уже канал набрал 100 тысяч подписчиков, то мне нужно было сделать 700 видеороликов кому-то, чтобы там за брать большие деньги, стоит сделать всего лишь там 2-3 усилия, все у них огромный капитал, мне же на это понадобилось 6 лет и за эти 6 лет, грубо говоря, все что я зарабатывал, просто сейчас как лудоман, вот просто реально спускаю, хотя у меня там не было какие-то, знаете, сверх эмоций, да, я реально круто отдохнул я съездил к своим родным каждый день, э, вот, в э, ВК я пишу, знаете, такие небольшие отчеты и в этих отчетах я показываю, как я там провел день, какие у меня результаты ставлю там оценки своим дням Прямо сейчас я вам просто покажу, чтоб вы понимали. Вот я съездил домой, да, мы там э, круто отдохнули, я уже думал, вернусь в трейдинг, будет все замечательно. Но как вы видите, опять какая-то задница, опять какая-то жопа, опять зашел в какую-то сделку, начал усреднять, и все пошло-поехало. Я не знаю, что происходит в моей жизни, я уже. Думал, все, наконец-то восстановится. Думал, хоть раз удача, знаете, будет на моей стороне. Потому что, если говорить там про удачу у некоторых людей, реально, ну, зашел в сделку, вот там, бах, как-то в монету, она там дала 100 иксов, человек, там, э, сразу быстро полнялся. У меня, блин, ну, все было не так. У меня все было сложно. Что я вам хочу этим сказать, то, что дальше я не знаю, буду сдаваться, не сдаваться. Я, конечно, буду, вероятнее всего, дальше держаться, делать какие-то видеоролики, хотя, ребят, ну, чтобы вы понимали, ну, это... Полная какая-то жесть. Опять же, я заходил в сделку, усреднял. Меня здесь почти ликвидировал. Там стоял стоп, чтобы хотя бы хоть какие-то копейки остались. И вы посмотрите, просто на хаях меня выбивает. Но ну просто это... Я даже это не могу описать вот обычными русскими словами. Тут надо уже другие слова подбирать, ну, потому что ну, невозможно, да. Закрыл бы я в безбыток эту сделку примерно вот, на данной отметке 1.36. Сейчас цена туда летит, но уже все. Я уже как бы деньги потерял, да? И вы должны понимать, что если вы тоже будете торговать на фьючах, вот с такими вот усреднениями, будете потом, как я, сидеть с подгоревшей задницей и не знать, что делать в своей жизни. Кто-то, да, я там писал, видел в комментариях, писали. Вот я потерял столько, не переживай Ребят, в нашей жизни есть такой очень крутой фильм Вроде Полиана или Костяника Точно не помню, два этих фильма Они такие, э, немного церковные Если вам будет интересно, можете их посмотреть И там одна девочка говорила В любой плохой там ситуации Можно ходить что-то полезное, что-то хорошее С этой ситуации Я, блядь, не знаю, что тут можно найти положительно, Да, но, ха, слава богу, есть руки, ноги Я умею ходить, у меня есть э, те знания да, Которыми я, возможно, Потом как-то смогу там спустя какое-то время вернуть свои деньги. Тот же президент страны, извиняюсь, что я его забыл, у меня сейчас голова вообще не об этом не, думают, он шесть раз становился банкротом, но он сейчас президент США э, был, да, или сейчас есть уже, короче, неважно, да. И он сейчас имеет огромное состояние, да, но понимаете, есть кому-то там, чтобы подняться, там, надо, говорю, два действия, у меня, блядь, все идет намного хуже. Если вы не в курсе, я уже потерял больше 50 штук, сейчас опять потерял, сделал встречу с подписчиками, ну, думал, реально расслаблюсь, думал, э, как-то так обновлю себя и будет все окей, думаю. Идет все по заднице. Идет все по заднице. Это видео не как-то с целью там как-то мне посочувствовать или что. Я просто хочу, чтобы это все осталось в истории. Вот та самая сходка, которую мы делали. Каждый день я стараюсь все равно вести эти отчеты. Хотя, чтобы вы понимали, ну, очень сложно сейчас вести эти отчеты. Вот максимально сложно. Ну потому что ты когда пишешь отчет, ты понимаешь, ты вроде и делаешь определенные действия, вроде и продолжаешь работать, а какая-то. Полный шлак в жизни происходит. Короче, ребята, я надеюсь, вы найдете для себя, опять же, хоть что-то полезное с этого видеоролика. Даже спустя 6 лет ты можешь торговать. И потом в один прекрасный день ты можешь просто слить все, что у тебя было. Просто из-за того, что деньги были на балансе. Я уже говорил, чтобы не сливать деньги, надо выводить в наличку. Какого хрена я не вывел эти деньги, я не знаю. Я не знаю, почему я не вывел эти деньги. Лучше бы 5 тысяч положил просто себе карман в долларах и они бы у меня лежали все а сейчас у меня там я не хочу говорить сколько у меня осталось но осталось уже реально грустная сумма в сравнении с тем что у меня было и с тем что у меня сейчас я обнулился так знатно и тоже что-то сказать по этому поводу но что тут ребят сказать жопа горит Эмоций нет, нервы полностью испорчены голова каждый день болит, бессонница Это то, с чем я сейчас столкнулся э, Сидишь за этим компом, уже глаза просто слепнут от этих мониторов э, Сидишь полностью скореженный Вот вам и профессия трейдера да? Если у вас есть возможность, точнее невозможность Просто послушайте, да э, Человек, который уже много потерял Торгуйте на споте Это там, где нет этой галимой ликвидации Если не то, что есть возможность, а торгуйте на споте фьючерсы, вот, у вас просто бабки отжимают, вот, видите, заходил, казалось бы, немного туда, но все равно бы выбил, короче, вот такая вот у меня на данный момент история, потерял очередные 5000 долларов, если кто-то думает, что-то у нас там, может быть, что-то подстроено, да, я тут может как-то рисую результаты, посмотрите, просто статистику, Максимального лудомана, максимального тупого, я не знаю как себя назвать, ну и реально дебил, бля, потому что по-другому тут даже никак не скажешь, нормальный человек бы такой ерундой бы не занимался. Вот, минус 4600 в сумме минус 5000, тысяч. вот так вот, минус 25, минус 4, а все началось, казалось бы, с обычного разгона, на котором вроде как все получалось, а закончилось вот все так печально. Вот вам большие объемы, с которыми ты привык так вот играться. В конечном итоге доигрался. Доигрался и сейчас грустно на это все смотреть и, и сказать тут нечего. Вот, ребята, подписывайтесь на канал, если вам еще это все может быть интересно. Тут показывают правду, тут показывают то, что не показывают на других каналах. Надеюсь, новым было полезным. Всем удачи, всем профита. Давайте добьем уже 100 тысяч. Не знаю, правда, зачем. Всем удачи, всем мира и всем пока.